Здравствуйте, друзья! Невозможно сделать качественный ремонт без э, хорошего профессионального качества инструмента. Но даже и этот качественный профессиональный инструмент иногда дает сбой и приходится его либо ввести в сервисный центр, либо покупать новый, либо же попробовать исправить ситуацию самому. Также у нас э, получилось с лазерным нивелиром. Это у нас Bosch GL380. Вот э, у нас их есть э, несколько штук. Вот и получилось так, что один из них стал давать сбой. То бишь у нас кнопка включения вот начала заедать. Вот видите, я ее не могу включить. Вот она дальше не двигается. Вот, соответственно, нужно разобрать и посмотреть, что там мешает. Для разборки нам понадобится сам лазерный нивелир и отверточка с насадочкой Т9. У лазерного нивелира есть места крепления под наклейками. Эта наклеечка уже пришла в негодность, мне пришлось ее снять. Итак, препятствовал нашей кнопочке хорошему передвижению. Вот такая вот резиночка, которая оказалась она вот здесь вот под самой кнопочкой, но она просто слетела, она должна стоять вот под этой вот красной корпусе, вот там вот уплотнительная резиночка вот под этой под этим вот рычажком и так для того чтобы вставить нашу уплотнительную резиночку э, с обратной стороны нужно разобрать кнопочку снять ее вторую часть для этого мы аккуратненько приподнимаем пальчиком маятник который у нас шевелится отодвигаем эту кнопочку аккуратно назад вынимаем ее и вот видим вот этот паз из которого выпало он просто уже подзабился немножко грязью вот и пылью сейчас мы его прочистим и вставим обратно резиночку ребята не удается мне вставить назад уплотнительную резинку так как она попав под вторую часть кнопки растянулась прилично Вот, и в посадочное место я никак ее не могу вставить, вот, так как она на миллиметра 4, наверное, растянулась.